все потратили э, все деньги, только что заработали терминалы в Росте. Вот, мы э, скупились, поразвозились, сейчас все закинем в метро и мы кончились, поэтому если э, сбор денег снова... снова... Yes, yes, yes, yep, yes, yep.